Песни, которые значит, я выбрал Они в разное время написаны, в разных обстоятельствах Но сегодня я их постарался выстроить так Чтобы получилось такое цельное движение От самого конца зимы до начала лета Через всю весну, через Пасху Но попробуем совершить это путешествие Ворот на весну в переполненных снах, Я читаю мечты в зазеркальных глазах, Поутру днем прожу по проспектам, в течениях света. Снег под вечер, подмерзший, негромко хрустит, реки сбросить готовый тугой монолит, И уже у меня появляются планы на лето. Новую жизнь Ветер с юга принес из далеких стран Новая жизнь Поворотом стуж бьет шары таран Новую жизнь Пью в который раз, словно в первый раз Новая жизнь Поворот на весну, до отказа газ Поворот на весну, до отказа газ Поворот на весну, день растет и растет Запад после заката, как яркий костер Наполняются сумерки волнами птичьего хрикла Первый осиновый лист задрожит И погибнет любовь, чтобы снова ожить Мне об этом победала вечно зеленая книга Новую жизнь ветер с юга принес из далеких стран Новая жизнь поворотом стуж бьет жары таран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 Поворот на весну обновилась Москва, Ручейками размыта столетий тоска, пистолеты заброшены, пьются за странные кубки, все готовы друг друга за все извинять, Все готовы влюбиться и не изменять. Все девчонки надели прекрасно короткие юбки. Но жизнь, Ветер с юга принес из далеких стран Новая жизнь Поворотом стуж бьет жары таран Новую жизнь Пью который раз в первый раз Новая жизнь Поворот на весну до отказа газ. Поворот на весну до отказа газ Вернёт на весну, да газ газ. Спасибо. Поехали дальше. Если бы мой путь не был крив как дерево, красной у стрелой я б летел по насыпи. Но судьба петлять по полям немеренным, слушать по лесам глухарей не по миллиардных линий дорог сечения. Постоянно выбор в запаре делаю Был бы я прыгнул, плыл бы по течению Но моя душа шхуна белая На востоке солнце яблоко Запад золотит и луны Постелю постель тебе мягче облака, Лишь бы у тебя всегда были мирные сны. Дум нелегких вихр в голове вальсирует, в переплет как коса у девицы Узок путь, как шнур, вот и балансирую. Ты со мной всегда любовь, а мне не верится В Подмосковье бури снежные А в Ростове уже пир весны Песни петь тебе только нежные Лишь бы у тебя всегда были милые Бан. Споем продолжник будет сюда, безусловно, Господь, да. Как раз, ну, вот, ничто не случайно, как раз самую Пасхальную спою сейчас, наверное, из своих песен. Хотя может так это и не скажешь. На первый взгляд Но для меня она самая пасхальная Звезды падали с неба и неем рассвете встречая майское Вы стояли у красной линии Ограждающие кущи райские музыканты и их поклонники, Коль дворовая и властители, Нечестивые и законники, Вы пришли сюда и увидели, что есть на земле. губах застыл, а достиг. Что стоите, идите хмурые. Возвращайтесь скорее в радости. Возвращайтесь, росой умытые. Возвращайтесь, дождем одетые. Красотою цветов увитые Приносите стихи не светые о том, как нашли. Сиреневый день дождем наполнил сиреневый воздух в сиреневом парке. Мы были с тобой вдвоем, нам было здесь хорошо, найти было нужно. Ведь жить одной привычкой скучно, Тела и души без движения чахнут. И нас вопрос извечный начал мучать Куда держать свой путь? Куда держать свой путь? Скажи мне, зачем идти туда Где все друг друга давно ненавидят? Там нет ни цветов, ни трав Там нет ни зверей, ни птиц и восход спрятан в тучи Но каждый там другого учит как разбивать сады, как быть счастливым? Скажи с тобой, нам разве это нужно? Давай пойдем туда, давай пойдем туда. Где шепчет море, где светят звезды, И уснул и землю укутал вуалью сиреневый вечер. Мы шли вдоль гудящих трасс на ласковый юг, И луна заменяла нам компас. И здесь не спрашивал никто нас, Почем любовь и сколько стоят песни. Сей путь дельцам был неизвестен, мы шли с тобой туда, мы шли с тобой туда, где шепчет море, где светят. про дождик. Так, а можно с голоса обработку, ну, поменьше, а тут прям что-то меня сносит. <социт> Оу! Во! Вот что типа такого. Спасибо. Собственно, это очень старая песня. Такие романтичные песни пишутся только в ранней молодости. Вот. В поздней не пишутся почему-то. Так и называется песня о весеннем дожде. Мы с утра с тобой были вместе, но как бы в Пели смех, улыбались песнями, не всерьез. Пыль с лица смыл в три часа Весенний танцующий дождь. И дождь смеялся, студя небом крыши, Он видел нас, но слов не услышал, И все спешили в подъезды и в ниши. Только мы не боялись воды. най на на -най, най най на на на на на на на на День клонился, устало а к вечеру угасал. Свежий воздух отделать нечего, Голоса влил новый звук, выкинул стук, стук, стук, и скрипкой, скрипень затмил, а дождь смеялся студя небом крыши. Он видел нас.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 Ночь пришла и зажглась машинами, Разлеглась, и любовь крепко души сшила нам, развлеклась. им до утра в чашке двора Мы стояли, обнявшись с тобой. Небом крыши Он видел нас, на слов не услышал, И все спешили в подъезды и в ниши, Только мы не боялись воды дра. Спасибо. Ну и в завершении совсем спокойное. Тихий вечер распустил бронзовые сети, Облаков паникадил. Сон молочист и светел. Фортепиано вдалеке Ткет ноктюрнов всплески. Тени пишут на песке Призрачные фрески. Легкий ветер пробежал, пруд одел в кольчугу. Это северный оскал, А мне бы, мне бы ближе к югу, Миминорные ходы извлекают пальцы, Уводя от суеты. В старые романсы, три аккорда, весь каданс, и я снова весел. Черные про вас, сколько спел я песен. Спасибо. Христос воскресен, спасибо.